Каждый, каждое событие такое, каждый тренинг отличается э, от предыдущих своим, в первую очередь э, э, новым составом людей. Э, в данном случае э, было меньше готовых людей. В первом ретрите по планетарному предназначению было, э, было больше студентов, больше выпускников, преподавателей академии. поэтому в целом я опираясь на них мог вести процесс более глубоко сразу здесь же было много тех людей которые вообще в первый раз даже некоторые меня видели и поэтому пришлось какое-то время какие-то силы потратить на то чтобы привести их в соответствие с теми задачами которые мы решали но все это удалось и очень был интересный процесс, уже само по себе эти, эта сложность задач, она тоже э, интересна для меня, как для автора, для ведущего. И э, в результате все получили ответы, причем на высоком уровне. Это первое отличие. А второе отличие, то что этот процесс уже был второй. Это уже э, более обкатанная ситуация, обкатанная технология, более эффективные практики. И поэтому, несмотря как я сказал, группа была не столь готова, результат получился еще выше, чем в прошлом. Вопросами ну, вот, оздоровления людей во всех ее, во всех а, а, областях, и в, а, в семейных, и в здоровье, занимаюсь много лет, около 30 лет, и стараюсь просто а, помочь, чтобы все изменения происходили легко, быстро и максимально безболезненно, хотя ну, не всегда удается, и вот особенно здесь одна девушка, ей было особенно тяжело. Мне пришлось даже применить специальные методы работы энергетически, работы с телом. То есть даже еще дополнительно провели банный день, в котором тоже элементы термотренинга использовали. То есть ей пришлось потрудиться, но в целом все равно удалось. Не надо бояться этого слова, ретрит. Он действительно отражает суть такую, которая более глубокое погружение во что-то. Но это глубокое погружение безболезненно. Это не хирургия. И тем более вот в этом ретрит, это для меня, как я их провожу, я всегда провожу при малом количестве людей. Поэтому идет такая вот, тонкая, глубокая и индивидуальная работа. А, в то же время есть небольшой коллектив, потому что на коллективе многие вопросы решаются легче. Кто-то там на себе э, видит с трудом э, какие-то процессы, но на другом то же самое, он видит лучше. Это известный факт. Так вот, таким образом мы, в общем-то, работаем в маленьком коллективе, Работаем легко, радостно, очень много смеха, ну у кого-то слезки выступают в какие-то моменты, но это все. В общем, фон положительный, позитивный, радостный, веселый, плюс природа. Поэтому одно удовольствие.